Успех или неуспех ситуации мы получаем не в чистом поле, не в тайге, мы получаем, как вчера уже неоднократно было сказано, в мире людей. Так? Так. Мир людей составляет собой некое достаточно плотное пространство, энергетически информационно насыщенное. И до недавнего времени мы с вами это пространство, пространство каузальных течения событий, Делили просто, энергоинформационная, то есть там есть энергия немного, информации много. Эта доминантная информация позволяет энергии течь в заданном направлении. Причем в заданном кем? Вышестоящей структурой, эгрегориальной системы. Но что такое эгрегоры, если мы посмотрим на них с точки зрения стихийных сил? Каждая эгрегориальная система является неким трансформатором энергии стихий пуская их в этот мир в измененном, редуцированном виде, так, чтобы их удобно было брать. Из этих энергий стихий, мы с вами говорили, на потоках сил, например, на основном факультете, преобразуются эти энергии стихий, преобразуются в определенные потоки, в коих тоже насчитывается всем поток здоровья, поток денег, поток власти, поток удачи, поток любви, поток знаний, и, соответственно, поток творчества. Что есть эти потоки, как не измененные и перемешанные между собой стихи. А это имена, они и есть. Кто же этим занимается, изменением и перемешиванием? Эгрегоры и занимаются. Энергия стихии – это энергия, это основа для зелья, основа для вари. Туда засыпается компонент информации, которая изменяет эту энергию. То есть вот есть чашка с водой, да? засыпал кофе, получился кофе, засыпал заварку, получился чай. Вот эгрегоры то и делают, они засыпают туда, что они хотят получить в итоге, какое блюдо, какое варенье. И у каждого эгрегора есть свои права, чего добавлять. Эгрегоры более высокого плана могут добавить много чего, эгрегоры более низкого плана да? они питаются тем, что сделали эгрегоры высокого плана, то есть немножечко видоизменяя этот продукт, но не меняя его сути. Эгрегориальные системы таким образом, трансформируя потоки, реализуют их через простроенные события. События делаются на каузальном поле, на каузальном плане. Но для всех ли одинаковы эти события, для всех ли они подготовлены в одинаковом объеме? Даже теория стихийная подсказывает, что нет. Одни эгрегоры, например, заточены на изменение и сдерживание стихии огня. Значит, соответственно, те потоки, которые они делают, они будут в основном содержать именно эту инициативу. Сдерживать и направлять стихию огонь. В ком? Да в людях. Потому что в них эта компонента есть. Непонятно? Понятно. понятно. У них это компонента есть, значит соответственно нужно ввести такой механизм, чтобы огонь в людях был управляем. А также вода в людях была управляема, а также воздух в людях был управляем была управляема их земля. И четыре стихии, четыре религиозные системы под той заточен каждая управляет своим. Они в свою очередь распачковываются в еще какое-то количество эгрегоров, еще какое-то количество эгрегоров, еще какое-то количество эгрегоров, какое количество эгрегоров уже, Непонятно, чьи ноги торчат, например, за тем же самым Макдональдсом. Но и то, что там торчат религиозные уши, можете даже не сомневаться. А для чего они торчат? Чтобы понимать, это структура, принадлежащая более высокой структуре. А эта более высокая структура занимается тем, что регулирует компоненту стихийную в сознаниях людей. И те, которые ходят в Макдональдс, подчиняются этому закону. Те, которые ходят в киношку, подчиняются этому закону. Те, которые ходят в парк гулять по воскресеньям, подчиняются этому закону, потому что на них воздействуют различные эгрегориальные системы, которые заставляют их делать ритуально определенные действия. Молодежь там по пятницам бегать в Макдональдс, пожилых людей по воскресеньям ходить в парк. Молодежь там среднего возраста по субботам в киношку, ритуальное действие. Витуальных Таких витуальных действий огромнейшее количество, они порождены какой-то идейностью, идейность продукта эгрегора. Эгрегору не столько нужно, чтобы вы купили его продукт, чтобы вы потратили свое время на реализацию этого продукта, а значит свою природную воздух-воду пустили по тому направлению, по которому велит этот самый эгрегор, тем самым воздух и вода будут либо Усиливать землю, либо сдерживать землю. Либо усиливать огонь, либо сдерживать огонь. У каждого эгрегора свои предпочтения. Кто-то гасит стихию земли, кто-то ее возбуждает. Кто-то гасит стихию огня, кто-то ее возбуждает. Эгрегоры воюют за это. Помните, мы с вами неоднократно говорили, на уровне эгрегориальности нет понятия соперничества, нет понятия конкуренции. Там есть понятие вражды. А все почему? Потому что они занимаются диаметрально противоположными вещами. Один эгрегор возбуждает огонь, другой его гасит. Соответственно, они как, как будут друг к другу относиться? Как к врагам. И при этом при всем, при, всем, при, всем, при всем и тот, и другой они ставленники какой-то более высокой структуры, которой нужен вот этот вот конфликт, но причина этого конфликта эгрегориальных системам не сообщается. Точно так же, как и они по этой же причине не могут сообщить нам, почему они делают именно это, а ничего нибудь другое. Но вернемся к каузальному слою, вернемся к каузальным полякам. Итак, мы с вами только что выяснили, что каждый эгрегор занимается своим собственным делом, и свою задачу он должен реализовывать на том стихийном уровне, который выделен ему как плоскость, как чистота, да, на которую он несет свою информацию. Соответственно, если эгрегор простраивает события, которые предназначены гасить, предположим, вашу землю, то соответственно воздействие его будет идти на стихию Земли в каждом человеке, который попадает под его влияние. У человека, у которого Земля выпукла, у которого она доминантна, будет попадать под их юрисдикцию, потому что его плоскость жизни находится в той частоте, которая предполагает его доминантная стихия, то есть стихия Земли. Стихия Огня выводит людей на другой эшелон потока, и они летят уже на другой. В высоте стихия воды выводит чуть выше на эшелон, стихия воздуха чуть выше на эшелон. Сделано это специально, чтобы эгрегориальные системы не пересекались в своих интересах там, где этого делать не надо. Понятно? Это я объясню. Соответственно, та стихия, которая у вас сейчас по таблице проявилась как более выпуклая, то есть всегда присутствующая, если она такая есть, она предопределяет, что в основном вы свои результаты будете получать именно на этой плоскости. А для того, чтобы вы получили результаты другого, другой сферы, вам надо выйти на другой эшелон, то есть выйти на другую плоскость. Для этого есть специальные механизмы. Прежде всего, это механизмы, связанные с миром людей. Люди могут вас втянуть в свое пространство, и тогда искусственно сместят вашу точку сборки на тот уровень, который сделает ту или иную стихию автоматически доминантной. И тогда вы начнете получать результаты в этой среде, исходя из предполагаемой доминантной стихии, но перестанете получать там, где вы получали раньше, потому что эта стихия будет у вас в естественном ущербе. Также эгрегориальные вспрыски, эгрегориальные инъекции, которые они делают в пространство, например, для того, чтобы выровнять пласты сознания людей, например, эгрегоры считывают с 3 до 5 ночи, мы с вами говорили как-то уже об этом, что с 3 до 5 происходит эгрегориальное считывание пространства. Прежде всего они считывают, а везде ли у нас равномерность более или менее, нет ли где перекосы, если они видят, что, например, на стихии огня вдруг стало много сознаний, а на всех остальных стихиях происходит какое-то там, ну, неравновесие достаточно, да, то есть огонь начинает как-то в сознаниях людей пребывать, значит, надо сделать какие-то вспрыски, чтобы изъять определенное количество людей из этой самой плоскости и перевести их в другие плоскости, в событийности, в воду или в земле, понятно, это я объясню. Таким образом, выровняв законом равновесия, выровняв общий баланс, общую массу людей, чтобы они не стягивались куда-то, потому что если утром люди проснутся и продолжат пребывать в том же самом огне, то скорее всего к вечеру на этой точке, на этой территории наступит какая-нибудь революционная ситуация, потому что огонь всегда предполагает перемены, а перемены в людской голове всегда связаны с, с направлением бей жидов, спасай Россию, или не Россию, ну что ли спасай, но ну, обязательно бей жидов, без этого совсем никак. Я понятно объясняю или сложно? Что Марина непонятно? Догоняю, хорошо, я могу просто помедленнее. Мы будем говорить еще об этом, на всех последующих занятиях, будем рассуждать это, обсуждать очень подробно, более того, вы даже будете специально входить, исследовать пространство, где, где такое происходит, сейчас мы пока в общем теории излагаем. Таким образом, выровненность в мире во всем должна быть, и она предполагается как раз именно той самой выровненностью по стихийным слоям. Каждый эгрегор ведущий тот или иной слой. Сформирует для этого слоя те или иные события. И в этом слое уже происходит, что называется, такая филигранная отработка. Слой как пространство для людей приготовлено. Вот есть, например, слой воздуха для людей, в которых доминантен воздух. Понятно, что это связано с порядком, это связано с сознанием, это связано с активностью ментала. Значит, соответственно, стихии, прошу прощения, эгрегоры, которые будут воздействовать на этот слой, скорее всего, не будут связаны с торговлей и с рынком. Скорее всего, это будут какие-то эгрегоры, которые связаны с образованием, с обучением, с информационными потоками. Они же будут и создавать события для этих людей, потому что эгрегоры не только выравнивают народу-население по слоям, но и оттачивают некие, некие инструменты достижения результата для своих патронов, для тех систем, богов, структур, которые их породили, для того, чтобы наработать алгоритмы удачи для них. Да, то есть заполнить первооснову добра в да, частности, ну и зла на всякий случай, если там что-то не получается, значит соответственно наполняют они эти две структуры, и на слое, на котором работают их помощники, их семешали, да, их подведомственные эгрегориальные системы, они внедряют некие информационные парадоксы, которые необходимо людям существующим на этом слое бытия обязательно в течение какого-то определенного момента разрешить. Эти информационные парадоксы выражаются в событиях, в событиях, в которых нужно принять решение, добиться результатов. и такие маленькие инъекции, которые внедряются в пространство для того, чтобы люди брали ситуации, сделанные для них. И поэтому человек, живущий, например, на слое воздуха стабильно, не попадет в ситуации, которые делают эгрегоры же, но для слоя другие. Но для слоя, например, земли. Он не попадет, эшелоны слишком далеки. Соответственно, для того, чтобы человек воздух попал в слой земли, должен быть какой-то общий тотальный катаклизм, когда все вот так вот перемешивается. Грегоры для того и стоят, чтобы этих катаклизмов не существовало, а если где-то и происходят катастрофы, то эти катастрофы плановые, запланированные и связанные именно с вложенными в те или иные слои инъекции. Вложенные. Но этот вопрос достаточно сложный, пока мы с вами будем его немножко попозже обсуждать. А сейчас пока я хочу, чтобы вы это увидели. Каузальное поле, в отличие от ментального, например, еще более многослойно. Еще более многослойно. Если на уровне ментала мы с вами различаем три слоя основных, помните, да? Это слова, это понятия и модели поведения. То каузальное поле уже получается семислойно. Или как минимум шести. Седьмой есть, но он просто берется, что называется, не в 7. И эти семь слоев напрямую связаны с количеством тонких тел человека, на котором живет его сознание, на том он себе события и берет. Исключение составляет магическое сознание, которое умеет смещать точку сборки в любом направлении на любое тело так быстро, насколько это необходимо. Таким образом оно как лифте бегает по этим самым слоям, прошивая и те, и другие, внося какие-то изменения в те или другие слои. Понятно объясняю? Да? То есть маг никогда ничего не делает для себя. Если он смещает свою точку сборки, то всегда для дел. Да? И поэтому происходит вот такая вот прошивка, перепрошивка слоев информационно. Точечно здесь подкорректировал, в этом слое, в этом слое, в этом слое. Но основная масса людей существует как раз именно на первых четырех слоях. Земля, Огонь, Вода и Воздух являются четырьмя основными эшелонами, на которых живет основная масса людей, порядка 95-97 процентов. И только лишь три слоя, три процента людей живут на остальных трех слоях, а именно на сочетаниях воздух-вода, огонь-земля и соответственно крест-стихий. Понятно объясняю? Хорошо. Оставшиеся проценты занимаются регулированием процессов, либо понятиями, понятиями власти, либо понятиями магии. То есть это правители и магии, грубо говоря. Есть понимание, да? И запоминание тоже. Очень хорошо. При этом в каузальном поле, в каузальном слое каждый слой, в свою очередь, делится еще на три. По крайней мере первые четыре. Дальше делится больше. Почему еще внутри? А потому что есть еще три дополнительные стихии. И мы с вами говорили, что ни одна из стихий никогда не существует в чистом виде. Всегда есть ей какие-то сопутствующие. Говорили? Да. И вот эти сопутствующие стихии делают саму базовую материнскую стихию немножечко измененную, чуть-чуть качественно отличающихся от ее же, но с другой сопутствующей стихией. Например, Земля с воздухом отличается от Земли с водой, а Земля с водой и с воздухом отличается от Земли с огнем. И в этом нам с вами тоже нужно будет убедиться и причем все это земля базовые материнские характеристики вибрации там все равно земли но направление движения этой энергии а соответственно и направление векторности событий у всех трех вариантов получаются немножечко разные они могут пересекаться а могут и не пересекаться но события делающиеся для земли они всегда равнодоступны для всех, кто живет на этом слое, с доминантной стихией, подчеркиваю. И если вторая стихия, сопутствующая, у них немножечко будет разная, это говорит о том, что они этими событиями по-разному распорядятся. Но то, что они в них всех бывают, здесь бабки не помнят. Например, я не знаю, экологическая катастрофа на каком-то месте для людей Земли. Человек огня поступит одним способом в этой экологической катастрофе, человек воздуха, земля-воздух поступит другим способом, человек-земля-вода поступит третьим способом. И от этих трех поступков они получат разные эффекты. Кто-то погибнет, кто-то заработает, да, а кто-то поднимется на уровень выше. А потом скажет, наживается как на чужой беде. Да, ну что поделать, если векторность? направление мозгов такая. Говорит-то тот, кто не нажился, как правило, правда на чужой беде. Не смог, не сумел. Таким образом мы с вами видим, что эта многослойность каузального поля, она станет для нас еще более понятна, особенно когда мы пойдем в поле их эти слои исследовать. Но Сейчас мы исследуем свою собственную включенность, свою собственную предрасположенность к тем или иным слоям, чтобы понять, как это влияет на свою же собственную жизнь. В каждом из каузальных слоев, первых четырех, которые мы сейчас с вами исследуем, выше пока не берем, первые четыре слоя с различной векторной направленностью мы с вами можем получать, каждый из нас совершенно разные результаты. А все почему? А ответ на этот вопрос дает вам ваша табличка, которую вы сделали вчера. Потому что у вас доминантные стихии, у каждого свои. И соответственно в своем поле вы будете получать какие-то правильные для себя результаты, а не в своем поле, соответственно, результаты, которые вообще-то сделаны и события, которые сделаны не для вас. И если вы их получите, если вы их возьмете на чужом пространстве, это говорит о том, что вы просто забрались в чужой огород. И взять оттуда вы можете, грубо говоря, элементарно тыря, чужие события, сделанные не для вас соответственно за это вам всегда приходится рассчитываться потому что это пространство экспериментов сделано не для вас например у вас доминантная стихия воздуха а вы там какие-то определенные результаты например здоровье можете брать всегда только на стихии земли и больше нигде а вот земные стихии земли у вас природно непроятно. Ну, непроятно в том объеме в котором надо. соответственно всякий раз когда вы берете от стихии Земли побольше энергии, вам всегда приходится как-то рассчитываться, у вас происходит потеря, например, у вас улучшается здоровье, но портятся отношения в личной жизни. Или вы всегда увольняетесь с работы, с хорошей должностью. Вот как болею, так хорошая это хорошо, хорошая должность хорошо зарабатывает. Как только выздоровею все в реальный случай это сплошь и рядом было. Или наоборот, как деньги есть, так личной жизни никакой. Как личная жизнь налаживается, так в кармане дыра образовывается. Не потому, психология здесь совершенно ни при чем. Ответ ищите в стихии. Потому что деньги для вас доминантна одна стихия, а личная жизнь доминантна другая стихия. Соответственно, вы не можете брать и там, и там, потому что ваша природная доминанта, она в какой-то другой стихии а не в обеих дух. Понятно я объясняю или уже сложнее. Понятно. Понятно. За это всегда твоя. Если не, если ты вошла на, не, не на свой эшелон, поучаствовала в событиях, да, а потом вернулась опять на свой. Так получается ты нарушила эгрегориальное намерение, То есть развить это нельзя. Это уже да можно. А, можно? а мы что тут сидим? О а вот а чм мы тут сидим? Я, мы же сейчас говорим о вашем прошлом, да? значит, соответственно, обнажаем проблемы, а мы тут здесь и сидим для того, чтобы это все исправить. Только сознание человека, которое находится выше ментала, имеет право брать события сразу на двух пластах, это на воздухе и на воде. Только события человека, которое находится на уровне аджны, на уровне будхиалы, имеет брать имеет право брать события на огне и на земле, а тот, кто находится, соответственно, на третьей стихе, имеет право брать где, Везде, где правильно, Везде. Везде. Везде. правильно. Везде. правильно. Везде. молодцы, Везде. и в любых сочетаниях. И ему это будет стоить ничего, потому что он в своем праве. Это понятно? Стимулирую вас на повышение точки сборки на рост превращения бытий в массы. Учитесь. Учитесь, и все будет у нас с вами очень хорошо. Соответственно, соответственно, наша с вами будет задача это изучить каждый, каждый эшелончик. Причем во всех трех его проявлениях, во всех трех его видах, во всех его формах. Сначала в теории, а потом, соответственно, на практике. Ваша схемка, которую вы вчера сделали, она пусть всегда у вас теперь будет перед глазами. Вы на нее всегда будете опираться, когда мы будем отсматривать различные эффекты, особенно, когда будут полевые испытания. Также вам понадобится та схема, которую вы себе делали на основах целительства. Почему вам нужна будет эта схема? Потому что короля, как известно, делает свит и, соответственно, мы можем втягиваться в определенные слои, какие нам будет нужно войти для получения тех или иных эффектов или проведения тех или иных экспериментов, не столько смещением стихий внутри собственного сознания через волю свою, а еще и подключением определенного вида людей, которые транслируют нам это состояние. А в табличке по целительству у вас есть схема, что ощущает ваше тело, когда на вас воздействует огнем, на вас воздействует землей. На вас воздействует воздухом или водой. Ваше тело как-то реагирует, и вот эти ощущения, вошли вы в это поле, которое вы взыскуете, или не вошли, будет подсказывать вам ваше тело через вот эту вот карту, которую вы составили на основах целительства. Помните, Помните, какие разные были ощущения, когда вы транслировали друг другу активность тех или иных стихий? Соответственно, те же самые ощущения вы испытаете, когда попадете в некую не свойственную для вас среду, где эта стихия, как раз та самая транслируемая, была в доминанте. И вы не ошибетесь и не перепутаете, когда на стихии Земли у вас например, начинали болеть ноги и суставы. Да? Всякий раз, когда у вас болят ноги и суставы, это значит, что вы попали в эту среду. А соответственно, зная, какие эффекты можно получить от этой среды, Заглядывая в шпаргалку или не заглядывая в шпаргалку, вы не будете ждать от этого общества ничего иного, кроме того, что оно обычно вам может дать. И получить те эффекты, которые вам нужны. Просто будьте внимательны. Будьте внимательны и всё.